Здравствуйте. Год назад мой муж побывал на семинаре Тони Робинса в Сингапуре. Таким образом я познакомилась с миром жизнерадостных, успешных, энергичных и очень позитивных людей. Я тогда прошла 30-дневный курс Personal Power и приняла решение об участии в марафоне по достижению целей. Но перенесла это на осень. Потому что осенью мне как-то требуется дополнительная подзарядка. Этот марафон я ставила целью скинуть свой вес до 60 килограмм. Не скажу, что это такая глобальная цель, но с ее помощью я научилась планировать, разбивать достижения своей цели на этапы. В общем, мне это помогло. И скажу честно, что когда я это хотела сделать сама, мне не удалось. Здесь большую роль сыграла для меня лично то, что я дала обещание участникам марафона, их пример. Потому что глядя на таких людей с их целями, с их достижениями, с их успехами, тяжело остаться в стороне и не подражать им. Самое сложное для меня было в марафоне это записать видеообращение с презентацией о себе. Я помню, как в течение дня я принимала решение то оставить это, то все-таки сделать. В итоге я это сделала. Кому я посоветую участвовать в марафонах таких, прежде всего себе, потому что потому что это здорово. Я обязательно еще раз. Приму участие в подобном марафоне. Ну а своим друзьям я всем рассказала о том, как это здорово. И спасибо вам большое.